Вообще, я, начала, я хотела бы начать с того, что, потому что мне кажется, что это очень свойственно для, для нашей методики, для методики Ольги то, что любое решение, которое мы принимаем, да, в нашем случае это какой-то метод, вот, который мы используем на уроке а, с детьми, а, любой правильное решение или правильный метод параллельно решает несколько задач всегда. И вот это очень важно, причем а, я столкнулась с, с этим, и, собственно говоря, от этого напрямую зависит эффективность. Вот как только мы вытаскиваем какое-то какое решение, да, мы можем, можем смотреть на это более широко, более системно, которое решает конкретно узкую вот эту задачу, мы понимаем, что уровень эффективности у этого решения гораздо ниже. Есть, почему я об этом сказала? Потому что дальше вот это вот будет тоже такая красная линия проходить через всю презентацию. Я надеюсь, что я буду обращать внимание регулярно на этот аспект, если он мне вот не sleep out of my mind. Потому что я думаю, что, вернее, я убеждена в том, что, собственно говоря, успех наших ребят, 90%, 95% этих ребят, которые показали такой блестящий результат, а два я уже просто не помню, сколько, сколько, сколько подтвердили, просто не помню. У нас много класса, у нас там детишки, которые, например, там, в первом классе она сдает экзамен МСКО, Кемплич не стала сдавать, и экзамен за четвертый 4 класс, ну, то есть фактически она сдала МОВАС. Да, усложненная программа 4 класс, она сдала ее на 100%. Да? У нас много таких результатов, просто я даже я сейчас не вспомню сборку. Да. А, ребенок 2 класса сдается за 6 а, на 15 баллов. Да, 15 -15. А, собственно говоря, это следствие того, что каждый раз вот уровень эффективности работы в процессе очень высокий. То есть не решаешь, вот сейчас мы грамматику отработали, а теперь мы будем со словами. Нет, это все взаимосвязано. Поэтому, честно говоря, мне даже в какой-то момент было сложно каждый раз вытаскивать. А вот где мы работаем все-таки прямо четко с грамматикой? Потому что мы всегда решаем сразу ряд задач, если мы идем правильно. И если учитель готов.